Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Беседы о православии. В начале было слово». Меня зовут Евгения. Я преподаватель воскресной школы уроки доброты города Луховицы. И веду «Беседы о православии. В начале было слово». Наша программа состоит из нескольких рубрик. Это вопрос-ответ, православные праздники, жития святых, Жемчужины слов и Лит Богоматери, в которые мы рассматриваем наиболее известные иконы Пресвятой Богородицы. Сегодня мы поговорим о преподобном Антонии Великом. Память его Русская Православная Церковь отмечает 30 января. Имеется в виду Антоний Великий, основатель монашества, есть еще Святой преподобный Антоний, основатель Киева печерской Лавры на Руси. Это вот два разных святых. Сегодня мы поговорим об Антонии Великом, о том святом, который подвязался в Египте. Египет – заветный уголок земной цивилизации. Не одну тысячу лет живут здесь люди. Здесь возникла древнейшая письменность, зародилось зодчество – Возникла медицина, математика, астрономия. Календарь, по которому ведет свое летоисчисление православная церковь, был создан египетским мудрецом Сесагеном. сказочно плодоносно щедрая египетская земля. Поля и огороды, орошаемые водами могучего Нила, дают по два урожая в год. Сладкие, как мед, финики отягощают ветви финиковых пальм. Вот здесь, в египетских пустынях, процвел и славный христианский подвижник, основатель монашества, преподобный Антоний Великий. Родиной его была небольшая деревушка в местности Фиваида. А родители – простые селяне, которые воспитали сына в строгой вере и такой любви к родному дому, что Антоний сторонился обычных мальчишеских игр и забав, из дома он выходил только с родителями в храм Божий. В бедной деревушке научиться грамоте было негде. Однако мальчик так внимательно слушал читавшееся в храме священное писание, так бережно старался запечатлеть каждое услышанное слово в своей душе, что скоро знал Евангелие и апостольские послания наизусть. Память заменила ему книги. Когда Антонию исполнилось 20 лет, его родители умерли. Еще чаще он стал посещать церковь, молясь за упокой души горячо любимых родителей. В одной из богослужений в храме читалось Евангелие. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, произносил священник, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. С детства привычные слова на сей раз обожгли сердце, словно сказал их не священнослужитель, а сам Христос. Антоний продал большую часть своего имущества, вырученные деньги раздал нищим и готов был удалиться в пустыню. Но на кого останется его малолетняя сестра, которую он заменял отца и мать? При сельском храме трудились благочестивые женщины посвятивший себя служению Христу. Их заботам и присмотру и поручил Антоний свою маленькую сестренку, со слезами на глазах, простившись с ней. Поблизости от деревни Антония иночествовал старец. Антоний встретился с ним, получив немалую пользу для души. С того времени, как только узнавал он о каком-либо знаменитом подвигами отшельнике, он шел к нему на выучку. Ничего не делал юноша самовольно, а лишь подражал опытным иноком. Таким путем следовали все христианские подвижники. Никто из них не думал о себе. «Зачем мне у кого-то учиться? Я и сам умный». Они помнили, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У одного старца преподобный Антоний учился кротости, у другого набирался бодрости. Перенимал примеры смирения у одного, терпения у другого. У всех же приобретал первоначальные навыки иноческого жития. Не пренебрегал святой и трудом телесно. Из ветвей финиковых пальм он плюл корзины. На полученные от продажи деньги питался сам и кормил голодных. Несносно было врагу человеческого спасения дьяволу видеть как в незрелом юноше на поругание ему возрастает стойкий воин. Пока юноша не вошел в полную силу, дьявол попытался свести его с избранной стези. Это сделает легче, когда человек находится в самом начале подвига, еще молод, нетерпелив и неопытен. Дьявол внушал Антонию мысли о славе и почестях, от которых он убежал, замкнувшись в тесной сумрачной келье. Затем навевал помыслы о вкусной пище, об удобствах богатой и привольной жизни, которую юноша променял на незавидное иноческое существование. Трудно бороться с помыслами. Они туманят страстными мыслями ум, горячат сердце. Но Антоний уже в юные годы был тверд в уповании на Господа и молитвой отгонял дьявольские внушения. Тогда враг Рогода Человеческого напал с другой стороны. Вздумал смутить святого видимыми картинами. Мимо окошка его кельи, завлекательно, улыбаясь и смеясь, прогуливались женщины с роскошными волосами и накрашенными губами. Они исчезали, а за ними следом на голом каменистом дворе кельи, где не приживались даже чахлые травинки, вдруг раскидывал ветви благоуханный фруктовый сад. Румяные, сочные яблоки сгибали ветви до земли. На туких гроздях винограда матово-серебрилась роса. Антоний осенял видение крестным знаменем, и тут же сад, пруд, манивший прохладой вод, и назойливые гости таяли, как дым. Напоследок дьявол употребил другое проверенное средство – страх. Ночью келью Антония сотряс удар такой силы, что она чуть не развалилась. Антоний распахнул дверь. Весь двор перед кельей занял чудовищного роста великан. Ноги его были, как столбы, кулаки, как гири, плечи, подобны широким скамьям, на которых уселась бы дюжина человек. А глаза пылали огнем неукротимой злобой. Казалось, дунет великан, и килья Антония, и он сам полетят по пустыне, как горска сора. Антоний возвал к Господу, великан дрогнул, как колеблемая ветром кисейная занавеска, и пропал с глаз. На время искуситель оставил святого в покое. Кто не возгордился подержанной победой над духом зла? Но Антоний был бдителен и не ослаблял молитву ведь дьявол не истощим на козни. Напротив, святой сам вышел на схватку с врагом. На краю пустыни находились развалины заброшенной крепости. Высокие башни ее и стены обрушились, покрылись мхом, зарослями непроходимого колючего кустарника. Развалины облюбовало полчище бесов. Их вой и рычание наводили трепет на округу. Из крепости в панике сбежали обитавшие тут волки, змеи, скорпионы, черные пауки. Отважившаяся пролететь над крепостью птица падала замертво, словно подбитая из лука. А люди обходили проклятое место за версту. Сюда-то и пришел Антоний. Поселившись в каземате, где раньше хранились ядра для боевых метательных машин, он заложил камнями двери и узкие бойницы и в полной темноте боролся с бесами, побеждая их постом и молитвой. «Кто звал тебя сюда?» — скрежещая зубами, визжали бесы. «Здесь мы живем. Убирайся прочь, а не то мы пересчитаем все твои ребра». Два раза в год к Антонию приходили друзья, снабжавшие его хлебом и запасом финиковых ветвей. Взамен Антоний отдавал им сплетенные корзины. За годы своего беспримерного подвига он не перемолвился с ними ни словом, ибо давно известно, что безмолвие – мать всех добродетелей, путь к Царствию Небесному. В уединении, в непрестанных подвигах молитвы и поста пролетели 20 лет. Все слабее становились угрозы бесов, и, наконец, стихли вовсе. Увидев, что святого угодника им не одолеть, ненастной дождливой ночью бесы позорно бежали из крепости, в бессильной злобе осыпав своего победителя грубой бранью. Впервые за многие десятилетия тут воцарилась тишина. Великими молитвенными трудами святой угодник очистил крепостные развалины от бесов. Проклятое место стало благословенным. В скорости обомшилые громады украсились лужайками цветов. Под одной из башен вырали себе на урку и зайцы. Весною зазвенели птичьи трели и послышался младенческий писк вылупившихся птенцов. Узнав о неслыханном чуде, со всех сторон к крепости потянулись люди. Они стучались в дверь Казимата, просили открыть. Они хотели, чтобы Антоний научил их праведной жизни, но святой возлюбил уединение и не откликался на их призывы. Тогда люди насильно взломали дверь Казимата, и Антоний был вынужден выйти наружу. Едва он показался на пороге, народ ахнул. Без солнечного света погибают деревья, бледнет травинка в подвале. Но лицо Антония было настолько ясно и чисто, точно он вошел в свою добровольную темницу не 20 лет назад, а вчера. В кромешном мраке темницы начальник тишины Христос просвещал угодника своим невещественным светом. «Будь нашим наставником, учитель благой!» – взывали к Антонию люди – «Научи нас молиться, вести иноческую жизнь». «Никто не благ, как только один Господь», — отвечал им Антоний, отрицаясь быть их наставником. В страхе, что бесы, которые, подобно шайке разбойников, рыскали по округе вернутся, народ упал на колени, взывая к Антонию. Святой уступил мольбам. Вблизи крепости он сколотил себе келью. Рядом с ней возникли другие. Появились обители в других уголках пустыни. Антоний был наставником, пастырем и учителем всех желавших монашеской жизни. Наставления святого Антония о путях жизни вечной, о борьбе с гордыней, о призрачности земных благ и пользе добродетелей небесных, о борьбе с духом и злобы, о ревностном непрестанном служении Христу были подобны свету во тьме.